аль мы сказали, что это изменение окончания слов по причине каких-то действующих факторов, которые заходят на это слово и которые меняют это окончание слова. Будет очевидно, мы это видим, либо это может быть там как-то скрыто». И четыре вида Яраба мы тоже с вами прошли. Рафон, насбун, Хавдун, Джазмун. Мы это прошли. Рафон. У него есть свои признаки, у нас бы свои признаки есть. У Хавда есть свои, у Джазма есть свои. Основный признак у Рафа это Дамма. У бы Фатха основной признак. Хавда будет Кясра. И признаком основным у Джазма будет Сукун. Так, здесь четыре признака. Здесь у нас пять признаков. Здесь у нас три, здесь два. 4, 5, 3, 2. Основной признак дома. Давайте же разбирать Рафа. Сегодня у нас тема будет про Рафа. То есть, когда, когда слово какое-то в состоянии Рафа. И у него значит: либо дома может быть на конце, либо вместо дома может быть. Вот эти все три остальные. Это если не будет доммы, то мы говорим. Вместо данны либо Вау, либо Алиф, либо Нун. Либо Вау, либо Алиф, либо Нун. Вот это вместо. Заместо. Вот у арабов есть такое слово найп. То есть у нас, например, есть заместитель директора. Вот директор это дамма. А его заместитель, если его не будет, то будет его заместитель Вау, Алиф или Нун. И поэтому они говорят: Вау, не Абатан, не вот это слово найб, заместитель. Не яббатан, а не доммати. Или алиф. Не яббатан. Вместо... На место... На месте сегодня директора главного доммы. Сегодня алиф. Или на месте главной доммы. Сегодня нун. Понятно, да? Вот это вот это найб. Наиб. Если услышите такое слово. за Заместо. Но сейчас пока поговорим. Давайте про главного нашего директора дома. В каких местах приводится дома, приходит дома, в каких местах, в каких-то именах, в каких-то глаголах мы сейчас с вами это будем разбирать. С дозволения на это Всевышнего Аллаха, субханаху таля. Итак, домма. Ля и ля и ля и ля Значит, домма фи Смотрите, дома приводится у нас в имени, единственном числе. И имени единственного числа. имя единственного числа. Потом множественное число джам от таксир. Поломанное. Уа таксири. Поломанная форма множественного числа. Тоже пройдем. Джам салим. Джам салим. Есть множественное число поломанное мужского рода. Есть женского рода. Здоровая форма. Неполоманная. Салим. И фиаль-мудари аллявилам ят тас аль мудари, а и глагол мударя будущего настоящего времени, настоящего будущего времени, к которому ничего в конце не прибавлено. Это тоже будут примеры. Сейчас примеры, примеры, примеры. Я вам, все вам приведу. Итак, Исмуль Муфрат мы сказали, в единственном числе имя, например, книга, или, например, учитель, или, например, студент, или, например, школа, или, например, дом, доска, мел. Любое слово, где вы увидите на конце ⁇ домма ⁇ все. Фаты мату, фаты мату. Смотрите, ⁇ домма ⁇.⁇ домма ⁇ это у нас признак кого? Рафа. Рафа. Значит, вы теперь говорите, что ⁇ фатымату или ⁇ мухаммадун ⁇ будь танвин, будь, или не будет там танвина, или Алиюн, да, али-юн ⁇⁇ али-юн ⁇ тоже. В обычных арабских книгах вы не видите там харакеты на конце, да, можно не увидеть. Во многих местах. Но сейчас пока будем тренироваться с теми, с теми словами, где есть-то А уже без харакятов вы уже, конечно, должны будете привыкать. Но это постепенно, постепенно, постепенно. Не все сразу. Итак, мату Дамма. Мухаммадун, здесь тоже. Танвин, Дамма. Значит, мы говорим, это вот эти все три слова. Алиюн, али здесь тоже Танвин, Дамма, просто... Мы его не показали, как во многих арабских книгах. Почему не показали? Спросите. А Мунур ты почему не показал? Потому что вы же изучаете грамматику, а именно грамматика она занимается этим. Она ведь именно этим занимается. Что? Если у тебя даже нету ничего там на конце ты ничего не видишь хоракиатов никаких-то или вот здесь ташкили, но ты по грамматике ты знаешь как правильно поставить окончание. Из-за этого мы с вами изучаем грамматику, именно вот этот раздел араб когда говорит «изменение окончаний слов» по причине того, если какие-то амели зайдут на это слово и поменяют и повлияют на это слово. Вот это называется яраб Вот это называется «и Итак, вот эти три слова – это состояние «Рафа». Главный признак присутствует – это дамма «Фатимату», «Мухаммадун», «Алиюн» – «Есть». Это Исмуль Муфрад. То есть любое имя, будь это мужского, будь это женского рода, в единственном числе главное. Понятно, да? Стол, стул, кровать. Все. На конце дому мы видим. Могут быть. Иногда вот он сказал же здесь в определении. Лявзан. То есть видно, говорит, очевидно. Вот так диран, А может быть там скрытая она. Она может быть там скрытая, но она есть. Но там состояние рафа, там есть. Это так диран называется, скрытные вещи. Потом джамтаксир, таксир Джама это множественное число. Джама, джама джумуа, где люди собираются. Джама Джамаат, общество какое-то. Вот это джама. Джам множественное число от таксир, поломанная форма. Например, в русском языке, если мы скажем Мухаммад, много Мухаммадов как будет? Мухаммады. Или много мухаммадов. Да? У них тоже есть мухаммадуна. Это, это нормальная форма множественного числа. Но есть поломанная форма. Когда меняется структура слова «мухаммад», они меняют просто структуру. Добавляют какую-то букву. Или что-то наоборот убирают. Или как-то форма меняется. Вот смотрите. Джамтаксир. Например, было слово «китабун», стало «кутубун». Китабун, там был алиф, Потом ки, кав с кясрой был, а стала с домой Та была с фатхой, стала с домой вообще нету. Множественное число, поломанная форма называется. Кутубун, или нумур, намер был. Или асад, асад, остал стал нумур а и уздун. Название животных. Намер, тигр и лев. Уздун, был асад, стала уздун. Львы, намер. Был тигр, стало Нумур. Поменялись. Поменялись, смотрите, харакеты меняются. Форма меняется. Вот это называется джамтаксир, поломанная форма. Множественного числа. Но самое главное, что мы сейчас хотим обратить на что внимание, что там на конце дома мы видим. дома, дома, дома, дома. Домма, домма, домма, домма. видная, причем. Домма видная, признак. Значит, эти все слова они будут в состоянии Рафа мы говорим. Почему? Потому что вы говорите, у них есть признак домма явная. домма явная. Дальше. Джаммуаннас салим. Ас-салим. Множественное число. Женский род. Муаннас. И салим здоровая форма. Например, было муслима. Муслима. Там арбута на конце муслиматун. стала муслиматун. «му минатун Муминатун. Конитатун, конитатун. «кони Абидатун. Салихатун, атун, атун, атун добавляется, видите, на конце. Было хаммама, голубь, птичка, хаммаматун, альфатимату, была фатима, да, фатима стала альфатимату. То есть на конце атун, атун, атун добавляется. Вот эта вот приставка, это умноженное числа у женского рода, у них вот так, атун. Атун, понятно, добавляется. альфа мату. Все, «дамма» есть. Дальше. Феал-мудори, аль-наделями оттасальбиахарехища. -э глагол мудори у которого не присоединено на конце ничего. Ничего у него нету на конце. Просто, просто без каких-то там добавок. Смотрим. Я к тубу, я дрибу, я я наму, я кулю, я у у у Ничего не присоединено, не присоединено к этому глаголу. Потому что есть глаголы. У которого присоединения там идут. Уже до мира присоединяются. Местоимения присоединяются. И получается. Они двое пишут. Они двое играют. И, э, они много играют. Там получается уже ядрибуна. Ядрибани. там, Но здесь ничего не присоединено. И здесь мы видим дама. Итак. Во всех этих словах. Мы видим везде есть дом. Дома. Идти. Причем явное, явное лявзан. Ничего скрытого нету. Скрытых слов я пока не приводился, где дамма скрытая. Так, это мы прошли с вами. Значит, у Рафа основной признак, главный директор это дома. Теперь вместо дома, если дома не будет, мы сказали Вау! Говорит, я за него, я за него. Но Вау будет приходить! В каких словах? Джаммузакер салин вот я вам говорил, что множественное число мужского рода здоровое. Как мы говорили же, Мухаммады, Мухаммадов, они тоже уна говорят, Мухаммадуна. Например, валяу керрихал муджиримуна. Смотрите, валяу керрихал муджиримуна. Фарихал мухаллафуна. То есть вот эти слова, мухаллафуна, муджиримуна, было слово аль-муджирим, было слово аль-муджирим. Да, Аль муджрим был Аль муджриму Видите? Домма Но, когда мы говорим о множественном числе Мы добавляем уна Значит на конце уже Уже совсем другая Вот эта же присоединя... присоединенная вещь Уна Вау и нун с фатхой Вот здесь, в данном случае Мы говорим Вместо доммы здесь будет Вау То есть вот здесь обращайте внимание на вау Здесь мы должны обращать внимание на вау. Она вау приходит вместо даммы. Вот так говорят. Или мухаллафуна тоже здесь. Мухаллафуна, мухаллаф был, мухаллаф аль мухаллафу множественное число уна добавляется уна, уна мухаллафуна. И вот здесь будет вау вместо вместо даммы. Вау вместо дамы вау будет признаком рафа этого слова, что это слово марфу, мы говорим марфу состояние рафа, вот здесь обращение внимания на вау во множественном числе мужского рода здоровой формы. Дальше филасмаэль хомса в, э, в пяти именах есть такие имена есть такие имена пять имен известные это абука ахука хамука фука зумалин абука это твой папа абука Твой папа. Аху-ка. Твой брат. Хаму-ка. Твой тесть. фу кя Твой род. Зу-малин. Обладающий богатством. Или любой какое-нибудь слово. Зуль-карнайн, например. Зуль-махмуль. -зуль или еще что-то. Зу-зу-зу. Вот везде вы видите вау есть. Везде вы наблюдаете вау. В данных случаях. Значит, вот эти пять имен. Эти, это называется Асмауль Хомса. Асмауль они будут везде встречаться. Запомните эти имена: Асмауль Хомса, Абука, Ахука, Хамука, Фука, Думалин. Здесь есть вау. Если вы увидели здесь вау, то вы говорите вау будет признаком Рафа. Вместо главного директора, вместо Даммы здесь вау признаком то, что эти слова являются марфу, то есть состоянии Рафа. И при, при, признаком их будет вау. Их будет вау признаком, понятно, да? Так, все есть. Дальше, если вместо главного директора Даммы у нас будет Алиф, давайте посмотрим Алиф. Fitahnia Til Asmael Hossatan. Смотрите, то Asnia то асма осма. то есть когда имена вам мног... в двойственном числе, два человека, двое мужчин, два мальчика, две книги везде два два два два два два два. Вот у арабов есть такое слово двойственное значение. Так, таснея. Как она отображается? Там на конце при, присоединяется ани. Например, был зайд, зайд. Ани добавили. Зайдани. Был зайдун или китабун, китабани. Или был калямун, калямани. Добавляется вот такая приставка ани, ани, ани. Или садикани. Садик, друг друг. Сади Кани, Сади Кани, понятно, да? Значит, пришли два Зайда или пришли два друга. Ани, Ани, Ани. Вот здесь в двойственном числе алиф будет являться признаком того, что эти имена, эти вот эти два имени Зайдани и Сади Кани у них признаком будет алиф, что эти слова в состоянии рафа, рафа. Понятно? Так, ну и последний признак у нас «нун». «Нун», где он приводится «нун»? «Афаалюль хамса». «Аль афалюль хамса» в пяти глаголах. Пять форм глаголов. Пять форм глаголов. Здесь мы проходили с вами глаголы, к которому ничего не присоединено. Ничего на конце не присоединено. Дамма там видно. А если что-то присоединяется, то это вот здесь. афалюль хамса» называется. Запомните. Есть имена хамса. Пять имен. А есть пять глаголов. Пять глаголов, которым присоединили до мира местоимение. И у них что получилось? Там добавочка появилась. Было, был глагол «якуму», «якуму». Добавили «якумани». Они двое мужчин встали. «Такумани» или «Вы двое встали». Или «якумуна» или «Они много встали». Вот это вот добавочка, добавочка, добавочка. Такумуна. Или вы много встаете. Мужчин встаете. Такумина, вы много женщин встаете. Такумина. Значит, вот здесь нун. Обратите внимание везде на нун. Именно нужно обратить внимание на нун. Нун, нун, нун, нун. Нун. Это будет признаком того, что эти глаголы из пяти глаголов Афалюльхамса, они в состоянии рафа. Они в состоянии рафа. И признаком рафа будет нун вместо даммы. Нун вместо даммы. Понятно, да? Вот так нужно говорить. Вот вы учитесь делать теперь и араб. Вы можете теперь уже разбор делать. Каких-то слов. Или даже быть может целых предложений. Небольших. Якумани, такумани. Якумуна, такумуна. Такумина. Вот здесь «нун, нун, нун, нун, нун. Это будет признаком Признаком у глаголов то, что они в состоянии рафа. Значит, мы с вами прошли аксамуль арба, аксамуль ароб. 4 аксама, четыре вида. Один из них рафа. У него четыре признака у рафа. Как его узнать, что это рафа? У него есть четыре признака. На конце дома или вместо дома может быть вау, или может быть олив, или может быть нун присоединен. Касательно глаголов. Дамма, вау, алиф Они могут быть в именах и в глаголах А вот нун только в глаголах приходит Только в глаголах Субханакаллаху мау хамдик Ашхаду аля илаха ила анта Астагфирука